Детская книжка «Кто пасется на лугу» издательство «Азбукварик». Книжка из серии «Потешки». В этой серии вот такие сказки, как «Сорока Белобока», «По малину в сад пойдем», «Матрешечка» и другие. Нажми на кнопку и слушай песенку «Смотри, как мигают огоньки». Если нажать еще раз, воспроизведение становится.